Всё. Девочки, вы куда собрались? Я на пал. настоящий бал на я иду. Ты на настоящий бал пошла? Да. да. да. Подальше отойди, солнце мою. Я, я настоящий на настоящий бал иду. На настоящий бал пошла? Какие билеты? Пусть походила бы. Вы же на бал пошли. Динара, это сейчас Дарина. она упадет. Самый край сидит. О, вот это Тарина написала. Вот, Что творят? Арина не стоит. Тарина стоит. Соской во рту. Тарина гусится. Тарина, солнышко, ты куда? Дарина. Ты куда? Малышка. А, телек надо потише сделать, он громче меня орёт. <Слышко> Свой голос даже не слышу. Вот так вот. Беги, беги. Даринка, ты что у нас левша, что-ли? Не Давай, пиши, пиши. Динар, покажи хоть свой этот сережки то где у тебя? Это кукурузные палочки купили, Мама, ей я, я попалась, Это, это клипцы называются, клипсы. да, Мама, зацепляются а на ушки. Подожди, на ушки зацепляются и вот плюс браслет, э, браслет говорю, шокер такой еще попался, бусики. Аударины, а браслетик, она уже выкинула его куда-то. Но главное, соску не выкидывает. Главное, ососа у него во рту. Ну ладно, играйте. Как в садике-то хоть? Расскажите, девочки. Да? Дай-ка заколочку поправим, Аня. опять Стой, Амина, повернись, пожалуйста, ко мне. Мам, а я умею вот это, Смотри, мама. Я не вижу так. Смотри, мама давай. Я Ох, вы посмотреть. мои А я умею вот это, так, мама. Ну ты бок ложись боком так покажи, смотри. а то мы не видим так боком, боком, а там... боком говорю Боком вот так вот да вот, да. вот. вот как Динара легла, так же ложись. Вот Теперь показывай. О, паньки, ой, красопедки мои. Дайте я вас сфоткаю еще. Лежите, лежите. Давай. Смотрите, тигра у нас тушканчиком стал. Мороженое хочет кушать. Что это что творит, а? Ой, ты боже мой. Да, я да, да, да, да. Тушканчик, блин Отдай мне, говорит Тоже мороженое любит Но не все, да, ведь он у нас любит Ну дай мне лизнуть, говорит На, да, да, да А что он на улице не бегает, ведь Пофиг. Зараза к заразе не пристанет Смотри, смотри. А? <соединяющие> ну <соединяющие> ладно. <соединяющие> Пускай ест. Вы, вы, вы вообще чувствуете, как молоко яйно? Надо. Да, да. Только молоко шло. Да, да, да. Мало... Сейчас молоко козе дам. Вы, <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> на, Тигра. На, Тигра. Тигра, на. Тигра, на. Вы же целуете, кота. Целуете. Ну ты нет. На-на-на. Да Смотри, что? Смотри, что творит, а? Смотри, Дай мне мороженое, отдай. Все упало. Я не могу кушать теперь. <laughs> Я же очень брезгливая. Дай это, но половинку сейчас лом... Всем привет, друзья! У нас завтра э, у Фариды, ай, у Фариды говорю, у Динарки моей. Э, как у вас парикмахерские какие-то конкурсы идут? Да. И завтра еще последний день. Каждый день плетем и не крутись задом, повернись задом. Вот так. Ага. Вот зап... Да, подожди. И короче я заплетала э, косички такие. И в, итоге... меняется, и в итоге Амина захотела то же самое. Я говорю, ты будешь терпеть? Ты что мне сказала Амина? Будешь. Буду терпеть, она сказала. Сейчас заколочки снимем с них. мама сильно, Мам, да? Подожди, не надо, подожди, подожди и покажи сзади, покажите. Ой, красотки вы мои, Красопеточки. На на, на, на, на, на, давай, давай На, вот трубочку а, Дарина хочет Дарина тоже хочет Даринка не стерпит Я ей хвостик-то взяла, она взяла, выкинула Он заколку-то дергает Встаньте, я вас фоткаю, красиво смотрится Давай, давай, мама снимет, давай На, на, на, на, на На, на. Давайте сфоткаемся. Подальше что тут. Динара, иди сюда. Иди ко мне. Да, Ты слишком по... далеко уходишь. Вот Нет, просто станьте ровно и все. <соспит> Сейчас. Там, <соспит> там зацепилась. Ох, вы мои медузы. Медузы вы мои.